Всем привет, с вами Гусев Максим, а в этом ролике мы будем ремонтировать стойки от палатки, точнее менять элемент одной из этих стоек, дугу палатки или кости, или как их еще называют. Ни для кого не секрет, что стойки от палатки имеют свойство ломаться. Не знаю, от ветра неправильно согнули, не установили, износили. Или пьяный товарищ сверху на палатку упал. Ну, ситуации разные бывают. Моими ручками покажу, расскажу, как все это делается. Поехали. Нам потребуется, собственно, сам элемент от этих стоек. Найдете на просторах интернета, только обращайте внимание, они бывают разные длины. Заходим в любой поисковик. И пишем сегмент дуги для палатки. И он тут же выдает нам миллион предложений. Я уже некоторые посмотрел, отобрал. Единственное, что обращаем внимание, ребят, на ширину и на длину дуги. Смотрите, тут есть 11 миллиметров ширина, 8,5, 9,5 миллиметров. В общем, сначала померили, потом начали поиски. На частных объявлениях, опять же, 300 рублей, 200 рублей, 400 рублей можно заказать. Также нашел сайте, где... Один сегмент можно купить за 56 рублей. Ну, вообще копеечка, да? Проволочка. Это может быть любая проволока. Самое главное, чтобы она пролезла вот в это отверстие от стойки. Плоскогубцы. Иголочка. И любой клей. У меня клея нету. Нашел красный лак. Такой вот симпатичный. Послужит в качестве схватывающего элемента вот в этой части Стойки. Размотаем старый старую изоленту. Так, ну вот и все. Так, вот что у меня произошло с моей стойкой. Она ломается тонкой такой щепой. И эта щипа может глубоко впиваться в пальцы, так что ее очень тяжело будет потом достать. Аккуратнее, обращаем внимание на эти моменты. Первым делом мы снимаем вот этот вот наконечник. Этот наконечник может быть приклеен, так что снять его бывает очень проблемно. Вот он в моем случае, вот, в принципе, нормально снялся. Теперь нам нужно узелочек, который завязан вот с этой стороны наконечника, вытащить иголочкой. Так, вот мы его сейчас сдеваем. Он, конечно не вытащится Сейчас, так сразу грязь полетел какая-то все и развязываем этот узелочек если не развязывается можно его откусить или отрезать там не страшно развязался все сняли нашу старую стоечку вот этот вот элемент можно снять и положить в времнабор. Может пригодится когда-нибудь. Потом берем нашу новую стоечку. Сверяемся по длине. Видите, наша новая немножко длиннее. Нам нужно ее укоротить и подогнать под размер старого элемента. Нам потребуется ножовка по металлу. Конечно, в поход мы с собой ножовку не потащим, поэтому времнабор мы с собой всегда обязательно берем саму вот эту вот пилку. Элемент вот этой ножовки. Для удобства можно намотать сюда изоленту, чтобы получилась такая мини-ручка, для того, чтобы не пораниться об эти зубья. Выровняли по длине, сделали небольшую засечку. Ну вот и все. Пилили нашу стойку. В нее нужно просунуть вот эту вот резиночку. Для этого мы берем с вами нашу проволочку, сгибаем ее, чтобы получилось вот такое вот ушко. И вставляем ее в нашу в наш элемент отстойки. Все, ушко показалось. Теперь в это ушко вставляем нашу резиночку. Вот таким вот образом. И забираем. Все. На эту резиночку нам нужно надеть вот этот наконечник. Для удобства можно опять использовать нашу с вами... проволочку. Все, ставили. теперь убираем проволоку и завязываем здесь самый-самый-самый обычный узелочек и отпускаем. Лишнее можно обрезать, если не смущает, оставить. Если вы меняете стойку вместе вот с этим элементом, то одна стоечка у нас ходит кто входит а с другой стороны раз замечательно выходит вот эти моменты мы с вами промазываем клеем или как в моем случае красным симпатичным лаком Вот, промазали. Одеваем, слегка прокручиваем и оставляем до тех пор, пока этот элемент у нас высохнет. Можно даже уже запаковать в палатку, ничего страшного с ним не будет. Все, наши стойки готовы и нашу палатку можно отправлять в следующий поход. Что же нам делать, если у нас в походе сломалась стойка, а запасного элемента у нас нету? Ну, конечно, чинить этот элемент. Да? Обычно в рем наборе бывают такие специальные трубочки. Похоже вот как раз вот на этот соединительный элемент. Немножко больше диаметр самой стойки. Она одевается на стойку. Здесь, допустим, излом у нас. Мы ее одеваем до середины. И просто берем любую липкую ленту и заматываем этот эту трубку. Что же делать, если у нас нет такого ремнабора и такой трубки? Для этого подает любые ребра жесткости, которые вы только придумаете. Допустим, такие ребра жесткости, как колышек, есть просто у любого человека в лагере, в том числе и у вас. да? Здесь излом, мы колышек приложили, взяли изоленту, все это обмотали хорошенько. Все, получили ребро жесткости. На поход вам этой стойки за глаза хватит. После похода приедете и замените целый сегмент. Друзья, не забывайте подписаться на мой канал и поставить лайк под этим видео. Вам не сложно, мне приятно. И посмотрите вот эти видосы. С вами был Максим, до новых встреч!